Всем привет! На связи офицерки и сегодня мы вместе с Делом сыграем КСГО на карте Сикхаус 2016 на отвертом в маньяка. Что ж, присаживайтесь поудобнее и готовьтесь к поискам жертвы. Давай, 3, 2, 1. То есть мыслим мы синхронно, да? Ну ладно, ладно. А ты написал нож, а я написал кам. Значит, я победил. а а, -а все-таки победил. Блин. Гребаный... Маньяк. Ладно, ладно, хорошо. Все, тогда захожу. Затеров. Капец какой-то. Зачем слепо? Она же ничего не даст. Может меня затормозить. Так, ты продолжаешь сломать. Взломщик, разломщик. Я слышу все. Ладно. Наушники у меня еще не тугие. Нет никаких нычек. Там до хрена всего, поверь. Ну все, я вышел. Шишу. Так, маньячок пошел искать Эфицерга. Шишу вышел. Хм. Так. Интересно, куда ты пошел? Да Ты видел, куда я пошел? Нет. Ну, это и хорошо. Так. А ты вообще ходишь? Или да. Стоишь? я дофига как хожу. Круто. Так, а ты-то где? Не знаю. Тут тебя нету. И тут тебя нету. Ну ладно, я пока тебя поищу. Все норм. Интересно. А ты слышишь что-нибудь? <смех> я слышу твой голос. Опа. <смех> <смех> <смех> Интересно. Ага. Все-таки где я нахожусь и где ты? Ты а? че? Ты че, меня решил потроллить? Ух. Что? Что такое? Вода капает. Чего? Так. Бассейн крутой. Ты чё меня тролишь, сучка? Окей, окей, ладно, хорошо, хорошо. Буль, буль, буль. Буль, буль, буль, да. Что? Как мы заговорили-то? Так. Ну, вроде тихо. Тихо. Ну, это хорошо, что тихо. Это хорошо, что тихо. Мне нравится, когда тихо. Так, дратти, привет, мистер Офисер. Хм вас до сих пор тихо? Ну, no. ну, no. ничего не сделаешь. Тишина она такая. Чё офигел? Так. Я нашел новую нычку. Но не факт, что новую, но нашел. Не все таки хорошо с воздуха за тобой наблюдать. Так... Так хорошо слышно, как ты там окна бьешь. И видно. Тебе прям очень хорошо слышно, да? Да? И видно. В смысле? Ты чё, охренел? Че тебе там видно Бегаешь туда-сюда. Понять, где нахожусь. Фигел, что ли? Ты телепортнулся, что ли, куда-то? Я не пойму. Сам не знаю. В шоке просто. Да серьезно. Осталось 6 минут. Да. Ну ты хоть это ножиком там побей, чтобы я понимал хоть что-то. Я могу сказать куку. Ну -ку. скажи. Что ты там заржал? Куку. Вот сучонок троллит меня. Ты где, блин? Кукарек. В смысле? Да ладно, я за пределами дома. Подсказка тебе, но нахожусь в доме. За пределами дома, но в доме? Ой. Осталось пять минут. Да-да-да. Мне интересно, ты стекла сам? О боже, как я не заметил эту хрень! Она же открыта была, да серьезно! О боже мой, блин, такая нычка! Моя. Ой, мне понравилось. Да? Ну мне тоже понравилось. Ну такой тролль тонкий. Я сижу в доме, но не в доме. Хожу, и там дыра в стене зияет. Ну да, ну да. Следующим нищок ты. Блин, тебя потру. Не надо меня, надо тебя. Я не знаю вообще, куда бежать. Где, где ножом не копая, ничего нет. Ну а тут не только ножом надо копать. Но я хоть знаю, что ты в доме. Ага. Окей, я слышал. Ты больше, больше ножом копай, давай. Мне не. нравится, как ты копаешь ножом. Давай. Не. не. Да. Да. Так, погоди. Что такое? Я слышал, как такое что открывал. И че? И че с этого? А, вон она где дверь. Точно. Серьезно. Вышел, да? Вышел, вышел. Шишу. Да, я знаю. Я знаю, где ты. А, да я знаю, где ты. А, -а, -а. хватит по дому ее лозится, дурачок. Меня там нет. Поверь меня, в доме нет, Да... Я тебя даже могу подсказку, в принципе, оставить. Ты под зонтиком. Ты там долго рисуешь? Все, нарисовал уже. Тут, тут все. Подожди, как? О. Фигасит. Ты что-то там сломал? Зубы. Да, я заметил. Не шумишь, но. мы будем тебя искать. Да, да, да. Ищи. О. Ничего себе. Японский бог. Если бы я знал про нее раньше. <с> Учитывая, где ты находишься, я знаю, что ты делал. Плакал. Угу. По лестницам ходил. А стекло разбил. Стекло? Спрыгнул. Тебя нигде тут нет. Странный ты. А ты нашел мою подсказочку? Нет. Ну, учитывая, какие ты двери там елозишь, нашел. А если не нашел, то ты лошары. А что там было? А Где? ты посмотри внимательней. Ну там в коридоре. Ты мимо него уходишь, там на полу посмотри. Ну ладно. Да ты не видишь, что ли? Ну там же граффити нарисовано. Ну ладно. Так, мне надо тебя найти. <звук> что за шум, блин? <звук> а драки нету, да? Ну ты... <звук> Я не понимаю, как туда забраться. Там, где ты. Ты где-то рядом? Да, я где-то очень рядом. <связывая> <Что> за хрень? <связывая> я ничего не понял. А вот ты. Где. Да, ничего-то не понял, да? Там я это, реально понял, что бил ножом там какая-то пелена была. А, нет, нет! Назад. чуть они... тебя не <свист> <свист> <свист> а Это за было очень близко. <свист> <свист> Ой! О. Ой о. Так, ну что, вышел? Ну, вышел. Думаешь? Я знаю, что ты вышел. На сто процентов. Интересно. Ла-ля-ля-ля-ля-ля. ле ля ля ля ля ля ла ле ля ля ле ля ля ля ла ле ля ля ля ля ля ле сразу полез куда-то, да? ле Ну я пока те подсказочки там поставляю, да? Наверное. Правы? Блин, я не могу сюда зайти. Что за нафиг? Привет. Ну что ж, вот такая вот у нас каточка, и причем не одна получилась вместе с Делом. Если вам это все дело понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий и прожмите колокольчик. Ну а мы вместе с Делом пошли писать следующего маньяка. Всем удачи и всем пока!